Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала! Сегодня расскажу о транзите Венеры по знаку рыбы с 5 апреля по 2 мая 2022 года. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой Facebook, Instagram, Telegram, ссылки на главной странице канала и в закрепленном комментарии. Итак, 5 апреля 18.18 .18 по киевскому времени Венера входит в знак рыбы, где имеет статус экзальтации. Будет перемещаться по этому знаку до 2 мая 2022 года. Транзит проявляется на внутреннем уровне, в межличностных взаимоотношениях. Это время тайных романтических увлечений, платонической любви или отношений на расстоянии. 5 апреля, 2 мая 2022 – период вдохновения, продуктивной творческой деятельности. Люди становятся добрее друг к другу, готовы к взаимным уступкам, хотят романтики, душевности, улучшаются существующие взаимоотношения. Происходят положительные изменения в социальной жизни, профессиональной деятельности, общественных связях. Влияние Венеры в рыбах очень позитивны, больше действуют на внутреннем уровне. Планета любви, комфорта, материальных благ максимальную силу проявит в конце апреля-начале мая. Этот транзит помогает разобраться со своими желаниями, поднять самооценку и обрести уверенность в себе, справиться с внешними трудностями. Психическое состояние многих людей позволит эффективно применять свои сильные качества во внешней деятельности. Рыбы, 12 знак Зодиака, содержит в себе огромный опыт, карму поколений. В период транзита Венеры по этому знаку пробуждается творческое мышление. Люди принимают мудрые решения, опираясь на накопленный опыт, а также собственные таланты и способности. Важно слушать себя, свою интуицию, свое сердце. Это поможет вывести вас туда где вам нужно быть и с кем с 15 апреля к венере присоединяется марс и с этого момента воинственность и агрессивность значительно снижается увеличивается потребность в безопасности нежности пришло время открываться и объединяться сейчас легче найти близких по духу людей Вместе вы сможете выстоять в это непростое время. Любовные взаимоотношения из прошлого могут переместиться в настоящее. Вторая половина апреля – благоприятное время для изучения тайных знаний. Это время открытий, познаний, самоуглубления, очищения от тяжелой кармы. Активизируется работа подсознания, интуиция помогает сделать правильные выводы. Поступки менее логичны, скорее их диктует подсознание, чувства, полезные занятия духовными практиками, размышления над своим генеалогическим древом. Появляется огромное желание вернуться домой, на родину, в свой дом, в места, где прошло детство. Усиливается потребность в близости, эмоциональной открытости, полезно углубляться в историю своего рода, страны. 16 апреля – полнолуние в весах 21.55 по киевскому времени. Этим знаком управляет Венера, которая в сильном статусе в рыбах. Удается достичь гармонии в личных взаимоотношениях и балансах деловых. Прекрасный период для любого выбора, поиска равновесия, любви, творческого самовыражения. 17 и 18 апреля – Венера в гармоничных аспектах с Меркурием и Ураном.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 Внешний фон способствует расслаблению и спокойствию. Люди становятся рассудительнее, сдержанно реагируют на все, что происходит вокруг. Начинается период финансовой стабилизации. В социально-экономическом секторе наблюдается прогресс. Третья декада месяца – это дни счастливых, вдохновляющих событий. Большинство людей выйдут из замкнутого круга проблем, почувствуют приток жизненной энергии. Занимайтесь йогой, медитацией, практиками, которые помогут вам находиться в балансе и покое, а также защищаться от агрессивной энергии. 27 апреля Венера соединяется с Нептуном, а 1 мая с Юпитером. С 26 апреля и до 3 мая лучше не пытаться найти логические взаимосвязи в происходящем вокруг. Реализм и обыденность уйдут на задний план, уступая место романтике, любви и творческому вдохновению. В большинстве случаев даже самый сложный вопрос или ситуация примет благоприятный оборот. 30 апреля в 23.41 по киевскому времени произойдет солнечное затмение в Тельце, в который раз этим астрологическим событием управляет Венера. И это затмение откроет коридор затмений. В конце апреля, первой половине мая, закрываются программы темы ситуации предыдущих шести месяцев. Отдельное видео обязательно сделаю в середине апреля. Далее общие рекомендации для представителей всех знаков зодиака. Но сначала напомню, что общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога.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 астрологический прогноз, натальная карта, гороскоп взаимоотношений и многое другое. Кому нужно, обращайтесь, контакты на главной странице и под видео. Для овнов положительные тенденции транзита Венеры по рыбам реализуются во второй половине апреля. Появится возможность отдохнуть и заняться личной жизнью. Тельцы в центре. Большинство астрологических событий апреля проходит с участием Венеры. Как известно, планета управляет Тельцом и Весами. Нельзя сказать, что период спокойный, но он интересный, трансформационный. С одной стороны, определенный жизненный этап закончен, но с другой стороны, открываются прекрасные перспективы. Близнецы найдут для себя комфортные условия существования. Тема романтики, любви будет присутствовать, но в меньшей степени, чем у представителей других знаков зодиака. Раки удовлетворены, достигается уровень желаемого комфорта, а гармония в любовной сфере, в семье способствует прибавлению сил и внутренней регенерации. Лев, царь. Если до этого не было такого ощущения, то со второй половины апреля вы находитесь в центре событий. Вас замечают, вам удается оказывать влияние на публику, особенно на представителей противоположного пола. Девы заняты делами, работой. Часто находятся в ситуации выбора. Хотя есть возможность значительно улучшить отношения в семье, наладить связи с окружением, с романтическим партнером, Но в основном в ближайший месяц любовная сфера меньше всего вас интересует. Весы чувствуют себя прекрасно, наконец-то уверены в правильности своего выбора. Ощущение внутренней свободы, внимание со стороны других людей помогает проработать свои страхи, сомнения и найти точку равновесия. Скорпионы достигнут своих целей, если активно займутся этим в ближайшее время. Удивительным образом обстоятельства складываются так, как нужно, и вы попадаете в нужное место в нужное время. Стрельцы могут получить даже больше, чем ожидают от партнеров. Это касается как личных, так и деловых взаимоотношений. Обстоятельства ближайшего месяца позволяют выйти из тени, обрести популярность, продвинуть свои интересы. Козероги определяются с выбором, понимают, как строить свою жизнь дальше. Несмотря на внешнее напряжение, в окружении появляются. Нужные люди, благодаря участию которых, жизнь кажется намного ярче и светлее. Водолеи успокаиваются. На некоторое время интересующие их мировые проблемы отходят на второй план. А сейчас хочется простого семейного счастья и дружеского общения. Представителям знака рыбы сопутствует удача и везение. Апрель – один из лучших месяцев 2022 года